Ну давай, заходи. Примерно так я бы начал бы ролик, потому что 99% ютуберов делают именно так. Румдур начинается с открытия входной двери. Ребят, сегодня я вам покажу то место, ту квартиру, в которой я жил полтора года. Тут очень много истории, тут очень много технологий. Ну, для меня нормально. То есть, сейчас я вам некоторые вещи покажу, вы удивитесь, наверное. Правда, не хочу вас сильно э, обманывать, не хочу утрировать. Это будет интересно почему я записываю рум-тур спустя полтора года все потому что я через четыре дня уезжаю из россии на 3 четыре месяца поэтому единственная будет память об этой квартире этот ролик вот и как раз как вы меня многие просили я игнорировал и сейчас вот сделал постик и понял что вы хотите это это значит интересно давайте начинать если что может быть я раскрою для некоторых секрет но мы с Фандром живем всегда в этой квартире то есть когда я его прокачал я не прокачал его только по ПК, но еще и по квартире у него были с этим проблемы и да. понятное дело у нас есть старая комната для него каждый стрим мы меняли фон у нас есть хромаки для этого есть его лампа может быть вы узнаете из его стримов то есть по ночам стримил он всегда я приходил снимал хромаки продолжал я это удобно. И да. дешевле, чем снимать две квартиры. То есть в одной все... Ну, я не выхожу из одной комнаты, поэтому мне это нормально. Ну, плюс эти тебе готов, Тебе нравится, как я готов. Да, у него есть образование повара, поэтому с этим все хорошо. Здорово, брат. Да, здорово еще раз. А здесь у нас гостиная, которая совмещена со студией. Я думаю, с нее мы и начнем. Если мы зайдем сюда, мы сразу увидим огромное количество девайсов. И это не просто девайсы, чтобы показать в ролике. Это девайсы, которые я подарю в прокачке ПК. Через 4 дня я должен уехать... И Logitech очень оперативные ребята, они мне успели прислать все новые девайсы. И самое интересное, они прислали для прокачки ПК микрофон бульетти. Вы спросите, а как они вообще связаны с этим? Оказывается, год назад они купили эту компанию. Blue, эта компания Logitech. Я правда не знал. Они еще дали вебку. Я обычно покупал Стейзи, я покупал вебку. Mezi вроде. Тебе свою вроде отдал. Нет, я сам покупал. Вырезаем, <свят> ну вырезаем. Ну и все самые топовые девайсы. Я не знаю, что будет со следующей прокачкой, но они уже тут два дня ждут своего победителя. А победителя у меня даже нет. Я не выиграл лучшего человека. Об этом позже, об этом не в этом ролике. Технологии начинаются уже здесь. Это обычно стол, наверное, мы подумали, но он просто низкий. Но не просто так, он занимает очень мало места. Но если мы с Ильей сейчас сделаем махинацию и поддергаем его в стороны, Сюда. зажимаем какой-то рычаг да. и делаем вот под... такое движение, смотри, какое сильное. Ну, и все, теперь можно называть так, всю компанию всех друзей из Грузии. Все. Так, ну все, давайте записывать технологии номер один. Стол есть. Вторая технология. Наверное, обычный диван. Но он необычный. Сейчас я нажимаю на секретную кнопку. Смотрите. Так. Ну, это, наверное, колхоз, многие подумают так далее. Но для меня это прям вау. Я такой никогда в жизни не видел. Ой, тише, тише. Восстание машин. Я знал, что это произойдет именно сегодня. 2 мая. Это на О, боже. Третья технология. Это камин. Наверное, это тоже колхоз, но мне это нравилось и до сих пор нравится. Это обычный, наверное, камин, вы подумаете, но он умеет что-то делать. Во-первых, у него есть возможность Ладно. сделать вид, что есть огонь. А во-вторых, он работает. Он может отдавать тепло, если нажать на кнопку. Четвертая технология — VR. Я, честно, наверное, очень жалел о том, что потратил столько денег сначала. А сколько стоил VR? 150. Сейчас это настолько сложно, это настолько дорого. Чтобы поиграть в VR, тебе нужно иметь большую квартиру, большое место, хороший компьютер отдельный, чтобы он не мешался. А, купить датчики отдельно или в комплекте, они все очень дорогие. И еще эти vr с проводами, ты путаешься в них, это неудобно. Но mm -hmm. когда это станет простым решением, как телефон сейчас, mm -hmm. как mm -hmm. компьютеры сейчас, mm -hmm. это будет в будущем. Вот. Сейчас э, у меня Valve Index, и за нее, кстати, мне дали в CS:GO, э, значок э, Half-Life Half Alex, <связывается> <связывается> uh, PIN. Да, да, Если ты покупаешь VR у Steam, ты получаешь такой, получается, значок. Сколько я сыграл у него? Я думаю, за все время? Да. Сутки максимум. Ну, 24 часа, может 10 и... часов. 10 часов всего в сумме. Ну, я, да. я, я, честно, я хотел, чтобы мне это понравилось, мне это очень понравилось, но... Это геморрой. Ты после него сразу ты потеешь, ты должен идти в душ. То есть ты уже должен за, запланировать, что ты два часа потратишь на него. Mm -hmm. И самое интересное, что ну, его долго запускать. Я не люблю вещи, которые долго запускаются. Ну, да, Почему же. мне нравится К.Е.С. две ну, секунды ты уже на сега. Ну, да. Вот знаешь, что я, меня взгляд куда упал? Это Sega? Да, это Sega. Это сега. Я эти клянусь, я в нем больше сыграл, чем я. И чем флэшершем 5 Это бред. Я играл в тетрис. Я и на тетрис. Да. Я просто в детстве в рыбакоп играл на нем. В общем, mm -hmm. с Сегу я сыграл больше. Ага. Uh -huh. Да, это 100%. Uh, PlayStation 5. Uh, я это все не покупал. Uh, Sega подарила девушка, PlayStation 5 брат. Uh, компьютер uh, <laughs> спонсоры. Вот что я купил единственное и еще не пользуюсь в итоге. 150 тысяч. Ну и самые оды поймут, что это мой старый ПК. Я здесь и стримил, и все делал. Снимал ролики. Сейчас он используется просто для того, чтобы запускать VR. И чтобы он бы не мешался, чтобы все было бы в этой комнате. И... Это необычная курица. Если что, если нажать на нее, начнется хаос. Что она должна сделать? Ладно. Ну, ты, наверное, видел, да, ее? Ну, она пухнет. Нажми ты. А куда жать? На, на... на Да. Сейчас выбивается дверь, короче, влетает ОМОН, все как надо. Да. Откуда это а это мой брат делал По приколу Сделал? Ну они хотели э, попробовать э, по приколу бизнес сделать Они а за э, а, месяц есть. окупили его и закрыли проект Просто по приколу хотели сделать Небольшая рекламная интеграция Сейчас у нас сайте ggdrop И у меня есть барабан бонусов Каждое третье открытие кейса бесплатно В течение одного часа Ковид-19 Хочу еще большего Но мне нужно ждать три дня Но используя промокод URI. Что в переводе с грузинского является хлеб Кстати говоря, я уже несколько видео подряд использую грузинские промокоды И там перевод очень интересный Бесплатное открытие кейса радужным а, О, а вот и он в этой 50 Охотник Я предлагаю открыть что-то новенькое Здесь появился новый кейс Simple а, Давайте откроем его 5 раз И что выпадет из интересного Я заберу себе веб-профиль Кстати говоря, ничего не выпало интересного О, но мне дали второй шанс это новая функция на сайте GGDrop. Мне, кстати, давно не падал ножик. Мне давно не падал ножик с сайта. Чао. Четыре раза подряд. Контракты. 2000 рублей на контракт. О, господи, я хочу его забрать. Я хоть не играю с тэком, но это заставит меня начать играть с ним. Я его забираю. Ну все, я буду его ждать. Ссылка на ggdrop.win. Новый домен есть в описании. А мы идем дальше. Ну, здесь у нас ничего нет интересного, по сути. А, обычный чайник, обычный, кстати, не, необычный, варпатч мне подарил очень приятный термос, я здесь частенько пью воду, здесь она свежая. Ну, да, Вообще, много. на самом деле, у меня очень большая проблема, я должен пить воды много. У -у -у но я ее не пью, потому что она не в бутылках. Вот идти, наливаясь... А, да, мне, мне нужно именно бутылки. Я, я тебя понимаю, мне тоже подобно. Серьезно, да. вот, я могу выпить 2 литра в день с, бутылка, бут, с бутылки, либо не выйти вообще ни капли, да, а потому что да. нужно идти за водой в стакан. стакан. Да, да, да. согласен. Да. Угу. Вот. Ну, кстати, ну, здесь есть, понятное дело, какая-то вода, чтобы... Здесь ничего, да, да нет? Да. Но, но в целом, ну, это неудобно. Мне хочется... Поп... Они просто дорогие, эти бутылки. Угу. Вот единственный косяк. Так, холодильник. Давайте покажу, что у меня есть. Обычное молоко. Тархун мне Фландр привез. Кетчуп. Бананы, которые... А ты обычно чем питаешь? Ты а я очень, я, я очень Или... плохо питаюсь. Я сейчас набрал вес. Это, это ну, понятное дело, что я это набрал. Mm -hmm. Я из дома не выхожу, я сижу за компьютером. Питаюсь очень плохо, питаюсь один раз в день, либо два доставками. Вот. Я пробовал готовую еду, Фуд, всякий, да? Level kitchen тот же, но uh -huh. это невкусно. Uh -huh. Я покупал даже тысячи калорий, но я, я кушал как будто не настоящий все. Я просто понял, что мне нужно просто заняться спортом, я точно похудею. Uh -huh. вот. А так мне нужно десятку сбросить, я ее поднял. Uh -huh. вот. А так ты по кафешкам не едешь. Не, я гоняю, но uh -huh. один раз в день. Вот, просто uh -huh. один раз в день кушаю, это рестик. Uh -huh. uh -huh. Робот-пылесос. Робот-пылесос тефали он тупейший. Да? Ну Да, Влезается он ночью ночь тупой. Есть умнее, я думаю, Ксаймин даже быть умнее. Mm -hmm. вот. Мы выходим из гостиной, и сейчас мы попадаем в прихожую. А, здесь у нас есть технология. Четвертый сейчас будет. Обычный шкафчик. Ну mm да. -hmm. Но, опять же, возможно, колхозно. Мне это нравится. Можно вот так вот сделать, и у тебя опустится... Mm -hmm. в... это, это колхоз? Нет, это, это очень удобно. Классно, это да? круто, Это очень классно. удобно. А здесь у нас гладильная доска, ее не, не нужно вытаскивать, она сама. Она намного больше места занимает. Да, да. делаешь вот так. Да ну не. И все, у тебя есть Офигеть. очень это удобное очень и компактное пространство. Так, а тут рай для Егора. Здесь очень много аппаратуры. Коптер я пользовался часов 4. Угу. Больше ни разу А это дорогой? Да, он 70 тысяч что. Ага. Он, ну, там много. Коврик от Вэзга. Мне подарил его вроде чай. Да я подарил? Рэйк, <свист> Синий, пожалуйста, Игорь. Игорь, сори. Это мне подарил Игорь. Спасибо. Игорь, я помню, что мне кто-то... <свист> что мне кто-то пишет. Да, <свист> да Это подарил мне Игорь. Я был год без инструментов, решил что-то взять, потому что иногда вызывать человека с отверткой это кринж. Лучше хоть что-то у тебя было бы. Так-то да, ребята. еще и мужчина на все руки Нет, да я вообще не пользуюсь этим всем. Микрофон, мой старенький Rode NT USB, ребят, это лютый микрофон, берите его. Я честно, сейчас он стоил для меня 10 тысяч рублей года три назад. Сейчас он стоит 24 вроде. А тебе скидку делали? Нет, курс и а, а дешевле. Все, был. Он вырос, вот. uh -huh. Качество по звуку с аппаратурой за 80 тысяч рублей ну, очень маленькое. Uh -huh. Он очень хорошо справлялся, э, все было хорошо. Большой коврик Logitech. Он уже грязный, поэтому uh -huh. я заменил его другим ковриком, кастомным, который мне подрел сеням. Как, честно, ты меняешь ковры, кстати, вот да. вопрос. Как привозят новые? Наверное, раз в четыре месяца. Это, ну, это хороший срок. Да, ну вот поэтому и такой 200 л. Ничего. Я очень мало закупаюсь одеждой, и вот эта одежда мне девушка нарисовала. А, это принт прям. Это, она рисует ручно. Офигеть. Она мне уже 4 толстовки нарисовала. Круто. Я покажу их. Здесь у меня изики 750 вроде, 350 и Nike, которые я не ношу. Вот, по сути, я ношу только изики, Правда, это очень удобная обувь и очень дорогая обувь. А и... здесь у меня... Нет, они не очень, на самом деле. Да? Это вообще какое-то говно. Это, это просто... Они крепкие, мне больно было в них ходить. Ага, но ну, я вижу, они жесткие достаточно. Не, ну, я их взял из-за дизайна, но uh -huh. я понял, что это не мой дизайн, и больше не носил. Uh -huh. Эти неплохие. Эффективные, нос... да? Да, да? Да. Носил около года. А это под деловой стилек да? уже, да? Локосты э, тоже не ношу. Я купил их, поносил до дома и больше не было. Сейчас, опять же, изики, я их ношу реально. Вот. Ну Но это одни из самых топов, по-моему. Один из самых активных. Около 100 тысяч, по-моему, стоили... Нет, нет, 46. 46. А я взял за 17 абортер. А, да. И самое ужасное, самое ужасное, самое ужасное, это... Версачи? а, это Версачи, я даже не знаю, я, я сделал грубейшую ошибку, никогда так больше не делать. Они, по-моему, 70 тысяч, что ли? 70 тысяч рублей, я, я, я их один брошу. раз в выпуске э, поносил ага. и больше никогда не брал. Почему? Они не, не знаю, они не подходят мне, они слишком, во-первых, массивные, во-вторых, у меня стиль не такой, но это слишком какой-то мажорный, слишком, но, но они слишком на лакшери, mm -hmm. но я не такой. Вот это я очень ну, часто носил, мне не нравились. Найки. Да, ну и зимой пару раз я поносил вот такие. О, я, кстати, такие видел уже. Да, у тебя, у тебя пример... А, у тебя, тебя Timberlade, да? <плёв> <плёв> ну, типа того. Так, из одежды у меня, опять же, все очень плохо. Я очень мало одеваюсь. То есть у меня... Я потрачу больше на, на чередка другие вещи. Здесь у меня толстовки. Я <плёв> очень люблю толстовки. У меня из всего этого 90% толстовки. И 70% я не покупал, мне все дарят. Ну, и мерч какой-то вот. тоже, да? Да, <плёв> да. А, вот про мерч. Это у меня Virtus Pro. Нет, это Spirit. Это Team я Spirit, я сразу, когда увидел, Да, Team Spirit, да. А, да. а, да, и, кстати, оно еще именное, написано «Шок». Классно. Они мне это присылают, и через неделю делают ребрендинг. Я не понял, вот прикол. Типа последние вещи знаешь? Последняя из последней коллекции. Так, ну, это тоже рисовала девушка. Вау, она очень круто рисует. Вау. Это тоже одежда. Это Nike? Нет, это Джереми Ваффл. Толстовка Сайбершока mm -hmm. бралась с этого примера. Основ, это, был, это был образец. Ага. И я его ношу. Сайбершок. Сайбершок. Сайбершо, моя любимая. Мерч. Да. Классный тема. Варпач. Тоже я не покупал ничего. Я ничего не покупаю. Вот это реакция 4000L. Смотри, вот тоже почему? девушка нарисовала. Сайбершок. Кураж. Mm. Я же люблю, люблю Куража. Я знаю, да. У тебя вот. фуболка была да. на своем ролике. Ой, господи, это такая... Это только поймут олды. Это только поймут олды. Ты, ты, ты даже не поймешь, бро. Ну, подожди, подожди. Но ты меня так... Не поймешь, да? А -а -а. Только не говори, что это раньше Собершока логотип был. Да. Это у меня Это шоковка. На каждом контракте драголоров я рисовал ее. А-а-а. Пишите в чате, что вы шарите за это. Посмотрим, сколько нас. а наверху еще. А, боже, э, да, у меня тут есть сумка в э, ложетек Нави, я ее mm. ношу всегда. Она потому, очень удобная. Она очень удобная. Спасибо ложетекам за такие халявные подарки. Я бы тоже... Вот -то видишь, я ничего не выкупаю. То есть у меня деньги уходят вообще не на это. но она очень удобно Вот мне бы на ланчике ездить. Вы там сейчас можете увидеть руль? Я покатался часов пять, наверное. И это было все на стримах. Устила, да, я, кстати, у у себя немножечко. Руль классная тема, но не у себя дома. Это, это много места, это mm -hmm. много коробок. Все подключать, все же, подключать, ждать. Да. Шикарно. Mm -hmm. Идешь в клуб, руль. Катаешься, уходишь домой. Слушай, ну и вопрос, понятное дело, можно ли считать вот это технологии э, брючница называется, вот можно так складывать? Спокойно. Это очень удобно и немного места занимает. Да, место очень мало занимает. Технология? 6? Я думаю, да. Окей, да, 6 технология. Сейчас я вам покажу, наконец, самое важное, как вообще этот ролик загрузился на YouTube, как он появился вообще, и как я вообще тут живу, и как вообще у меня появляются возможности что-то делать. Это рабочая студия. По сути, я это место очень сильно люблю. Оно э, в моем понимании как реально место, откуда я не должен выходить. Здесь у меня доска. Я попрошу Колю это все замазать. Я здесь записываю всякие планы. К примеру, уволить его, когда э, какую зарплату выставить э, оператору. Так, слушайте, я сейчас быстренько все это скрою, потому что это не должны видеть люди. А здесь у меня показаны э, те выпуски, те ролики, которые должен записать. Что такое Input Luck? Документальный фильм. Прокачка ПК, 1-1 турнир на лане, турнир прокачки. Что такое ХНС? Прошел полностью CS GO. Карта Авилона И очень эксклюзивная идея, которую я не хочу показывать. Коля, замашь ее, пожалуйста. Все, вот так будет лучше. А здесь у меня показано, что я должен сделать 21, 22, 23, 24, 25 мая. А здесь у меня кепка с интервью с Сиздом. Не спрашивайте, почему она... Сейчас у меня дома, она должна была быть разыграна, но просто человек, который выиграл ее, он мне не отвечает, мне никак не могу связаться. Так же и случилось с гамбитами. Поэтому проводить конкурсы в YouTube, конечно, это а сложно. А людям не нравятся кепки? Нет, они просто не оставляют контакты и но не это отвечают очень странно, да. Алиса, это очень умная штука. Кстати, могу немножко кому-то помешать. Алиса, включи музыку! Вот. У кого-то она точно включилась. Извиняюсь, пожалуйста, это такой рофл. Это мое рабочее место. Именно благодаря этому месту я вообще живу здесь э, и что-то пробую делать. Эта камера дает возможность показывать меня, светить и передавать звук. я по частям, на самом деле, я... разобрать ценники. Да, я, я сейчас разберу это ценники. Интересно. Это Sony A7 III на угу. объективе, э, получается... 1.424 Гм заплатил за объектив 140 и за камеру 150 вроде. А То есть, есть. есть около 300 тысяч вышла только камера. 6 тысяч стоит цвет. Stream Deck очень классная штука. Только тогда, когда ты стримишь, я без стримов вообще даже не тыкаю. Но. Звуковое оборудование у меня Focusrite Scarlett и DBX 286S. А микрофон у меня Shure SM7B и получается Pantograph. Вся эта сумма вышла в 80 тысяч рублей. Рад ли я или нет, ну, на процентов 10 звук улучшился. Это никто не заметил, по сути. Для меня какой-то есть апгрейд. Также сумму всего оборудования для звука входит еще и лаунчер от Союза. Монитор у меня 360 Гц, один из первых в России. Я сразу его закупил, 70 тысяч рублей заплатил за него. Угу. Он очень хорош. 360 это реально Ты прям имба. очень доволен монитором. Ну не так, мне, что ну, доволен. прям разницы не 240 сегодня. нет, если у меня было 144, я бы сказал бы mm -hmm. а так разница 240 mm -hmm. и 360 там она минимальна. Монитор второй для чата, 144 герса Samsung изогнут раньше, он был для меня основным. Все девайсы Logitech, G Pro Super Lite, G Pro 915, -я. Очень приятная клавиатура. Наушники у меня, получается, тоже лоштег G Pro. Угу. Вот, И кресло у тебя это Dixiracer? Dixiracer, да. Угу. А, оно у меня уже полтора года. Оно у меня было в офисе. Помните, у меня в офисе было кресел 8? 8. Они до сих пор там, мы с офисом судимся уже почти год. Во время коронавируса мы хотели уйти, написали ему сообщение о том, что, ребята, мы уходим, закрывать аренду. А ребята это не сделали, и сейчас уже год мы судимся, скорее всего. Если мы проиграем в суд, мы будем платить год нахождения там. Если нет, то будет компенсация. Вот. А так все кресла, много оборудования, девайсы, компьютеры там в офисе просто Жизнь. закрыты. Просто просто уже все. год. Я уже хочу поменять это кресло, мне оно не очень нравится. Там были лучше. А, ну и самое интересное, что у меня коврик ложтек уже был не очень в состоянии, поэтому мне Сеня прислал именной коврик Сеня ТВ X Saber Это для меня было сюрпризом, потому что я, не... я знал, что он мне подарит коврик, но не знал, что тут будет Saber Поэтому респект, Сеня, коврик реально хороший. Разница с Logitech я не чувствую. Две сто апну как раз на этом коврике. О, счастливый коврик. Счастливый коврик. Чемпион мира. Ну, как-никак. Угу, угу. Если говорить про компьютер, это HyperPC, он стоил по смете 400 тысяч рублей, но я, честно, хотел его несколько раз сжечь, он очень плох, я после этого компьютера попал в тириту, я больше ненавижу компьютер, я просто не хочу их собирать, не хочу интересоваться ими. Поэтому сейчас я работаю с отдельной конторой, которая мне собирает компы, я их, я их дарю. Почему я хотел его сжечь? Потому что из всех комплектующих, у меня 4 комплектующих, было браком. И в течение года у меня он использовался всего лишь полгода, потому что я пользовался старым, он просто валялся. Не повезло с компьютером, с деталями и со сборкой. Надеюсь, надеюсь mm -hmm. именно так, что мне не повезло. Что вот. это едино, ну, да. Если я сейчас стримлю CSGO через видеокарту, то он меня лагает и выключается. Вот. Настолько все плохо. Поэтому у меня дизмораль полная. То есть это реально ударило меня морали. И почему я его не обновлял, вы спросите. Потому что меня это бесит просто. Честно, я, я просто не хотел уже этим заниматься. Я хотел уже достримить и уехать. Вот. Ну, очень грустная история, правда. Я не хочу какие-то конфликты. Я просто рассказываю, как есть. О, боже, как я забыл про это. Здесь у меня самое крутое местечко. А, у меня тут... Классная подсветка, называется она налив. она светится любыми цветами и очень красиво смотрится в кадре, всегда красиво. А здесь у нас первая кнопка, которая вообще была у меня за 100 тысяч подписчиков на этом канале, на котором вы сейчас сидите. А здесь у меня вторая кнопка, это уже обновленная, она получается за мой лайв-канал, я тоже в шоке, что у меня он есть, я забыл про него. И третья кнопка уже за миллион подписчиков, реально выглядит круто. На интервью с гамбитами мне подарил менеджер его. Фрагмент сейчас у вас на экране. Лежат хочешь? Подариться? Он, тут, он такой крутой. Забирай. Правда? Правда. Ну они, ну, они просто лежат. Гамбиты подарили мишку Virtus. Да. Эта собака умеет звуки издавать. Очень красиво смотрится в кадре. О! Формы. Virtus. Pro. Боже, спирт. Sorry, я вас путаю с VirtuSPro почему-то. Хм. Очень круто, кстати. Шок еще Мерч... написано. Старенький еще. Да, старенький. Опять за неделю удары да, брейдинга. Да, да. Нави! Ой-ой-ой. боже, не, вроде здесь не было шок написано. Ну это тоже, по-моему, один. Да. Virtus Pro. Это джейм мне подарил. Или не дарил, я украл. Вот, это его. Ой, круто-круто. Да. Так. Это, ну это Fnatic, но это, это просто это я Это тоже Fnatic, ага. Так, ну больше здесь ничего нет. А, Virtus.pro еще мерч. Кстати, вот очень классный мерч, я его сейчас наносил. У Virtus.pro очень хороший мерч всегда был. Mm -hmm. И вот этот хорошее качество, и просто для фанатов очень приятно. Mm -hmm. А, и у меня очень много черных футболок. Давайте считать. Первая футболка просто черная, без принтов. Раз. Ну, это чутка с принтами, это вторая футболка, Офигеть, а, третья все футболка черные. просто, чет... пятая футболка, еще в стирке. А, и, кстати, тут не было ни одной, по сути, яркой футболки. У меня, все черные, Мне все посмотреть. А, и еще я обожаю Куража, и, наконец-то, я нашел такие штуки. Я, я вообще не знал, что кто-то может сделать бренд с Куражом. Это устаревший мультик, который, который знают, ну, единицы. Он mm -hmm. ходил в 97 году на карту Network. Оказывается, в Кропе можно купить такие. Я, кстати, был недавно в Кропе. Как раз да. много всего -то, с этим связано. Да. Да? У меня трусы еще есть, носки. Но я их не буду показывать, Короче, покажу футбол. сет Куража чисто. Да, нашу. да, да. Я хочу еще что-то с Куражом. Прикольно. Если у меня будет собака, я назову ее 100% Куражом. А, ну и здесь у нас а, еще один лего. Статуя свободы. Лего собирать интересно, как я уже это говорил. А, время хавает прекрасно. Мне очень нравится здесь лампа. Она очень футуристична. А, если нажать вот так вот, будет... Ничего. Вот. Mm -hmm. Что-то будет. Что-то еще подергать, появится другой цвет. Так. Вот. Она у меня цвета каждую секунду. <laughs> Очень много вариаций. Mm -hmm. Очень приятно выглядит. А телевизор uh, Pearl Ryan, это вроде... Русская компания, телек красивый, большой, но очень глупенький и неприятные цвета. Короче, я его взял из-за размера и из-за цены. Он стоил 20 тысяч рублей. Серьезно. Это 20 тысяч рублей за 20 тысяч? Да. <смех> ну, по сути, мы можем закончить. Такая вот получилась квартира. Технологии закончились на 6, получается. Ну, 6. Но ну, если это все учесть в технологии, все эти ну, штуки, я ну, я 7. Бы, может, 7, <смех> да, где-то за <смех> Всем большое спасибо за просмотр. Такая вот квартира. Вот отсюда все это происходит. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. С вами был я, Эрик Шоков и мистер Илья Фандер. Пока!